Красотища Красо... Красота так. Два килограмма столбина посмотрим на самое интересное Давай, вытаскивай. Если еще, то понятно. Интересно другой вот Коконидлы. Нидлы Гуд вот. вот. И Малек, и Коко Так, вот это мы отсеяли 450 штук Это ящик А так вот у нас происходит Пересчет коконов, тестовое ящико Возвешел первый подбор малька угу. из коконов. кокона из великого червяка С маточника, С маточника великого червяка который его произвел угу. количество кокона Угу. Более чем достаточно. Значит, 3300 кокона у нас. Плюс малек Это не будет много. наказание, да. <связь> Будешь собирать все. Значит, тут у нас 3300 300... кокона плюс малюк. Ну, где-то 3400 получилось. С маточника 450. Ну, там где-то 400 червей было. Ну, в принципе, супер, я доволен. И более чем уже радует. Да. То есть, в принципе, выходим на ту цифру, которую хотели, которую планировали. Ну, бог нам помощь. И всем да, всем спасибо за внимание. Максиму лично спасибо. Тай <связь> пять. Вадиму Нормально, тоже. Нормальный. Вадим, кстати, у нас агроном по, по образованию, да. Мы стремимся О. к лучшему. А Максим у нас стоп по образованию? Я. Очень